Всем привет! Украинский шоу-бизнес взорвался новостью о звездном романе гимнастки Анны Ризантиновой и футболиста Сергея Мельника. Оказалось, что спортсмены недавно начали встречаться, а свело их вместе танцевальное шоу, до которого влюбленные даже не были знакомы. Когда был эфир на тему вечер выпускников, мы всю неделю провели вместе за подготовкой номера. Конечно, танец в целом сближает, а тут еще и два спортсмена, поэтому быстро нашли общий язык. Затем появилась симпатия, что-то особенное между нами, а на следующий эфир, где все танцевали семьями, Сергей снова меня пригласил. И это было довольно неожиданно и приятно, просто не могла отказаться. Получила массу удовольствия, танцуя с Сергеем. И проводя время вместе, даже в тренажерном зале, рассказала Анна Ризантинова новому каналу. Из-за напряженного графика обоих звезд, их свидания проходили в нестандартных условиях. Первые два свидания у нас происходили в тренажерном зале. Для спортсменов это обычное дело, Бывает так, что я приезжала к Сергею с кофе и едой, чтобы поддержать, поделилась гимнастка. Анна Ризантинова признается, что Сергей Мельником чувствует себя защищенной и спокойной. Она ценит в своем избраннике настоящий мужской характер. Сергею не нравится то, что он спортсмен. Я в целом с уважением отношусь к ним, но почему-то всегда скептически воспринимала футболистов, но жизнь расставила все по-другому. Не нравится, что я чувствую себя в надежных руках, ощущаю понимание. Конечно, то, что Сергей красивый и привлекательный, привлекает. Но я на такие вещи уже обращаю внимание меньше и смотрю глубже. Он излучает надежность и внушает доверие. Рядом с Сергеем хочется чувствовать себя девочкой. «С ним я не та Аня, которая прошла Олимпийские игры, и мне это нравится», — открылась Ризантинова.